Да. С быть меня не научили, и я не знаю правил игры. Как видно, мне неправильно внушили, что люди искренними быть должны. Я не умею ожидания мучить, скрывать и лгать, презрительно смотреть, и не могу я подходящий случай использовать, чтоб выгоду иметь. Я говорю, скучаю, если грустно. Люблю, когда моя душа поет. Мне недоступно женское искусство, С лукавством говорит наоборот. Я не умею обижать напрасно, Капризничать, ругаться и кричать, завидовать и злиться ежечасно. Еще я не умею предавать. Мне трудно в этот мир вписаться. Живу как чувствую, иду своим путем, пока не разучилась улыбаться. И слава Богу, не жалею ни о чем.